Вот так выглядит в сборе наша готовая модель Все стыки, которые только возможны Особенно вот здесь был небольшой огрех Я все промазал силиконом И теперь будем соединять ее с бочкой С крышкой бочки Приложим по месту И сделаем разметку Для начала засверлимся А затем уже с помощью электролобзика Вырежем А также сделаем разметку под крепеж болтов. Готово. Теперь осталось подобрать болты с гаечками. Мы подобрали э, болты с гаечками. Я немного протер, обработал поверхность растворителем. И возьмем обыкновенный силиконовый герметик. И нанесем на ответную часть вот здесь по кругу. Ну а теперь просто сопрягаем две части, соответственно, ориентируясь по отверстиям. Запрессовываем болты. Они у меня получились немного разные. Один под отвертку, другой под, другой под ключ. Но, тем не менее, сделаем их просто чередую. Далее останется затянуть наши гайки и ждать, пока подсохнет силикон. Ну что, силикон подсох. Можно испытывать. Верхний вход вставляется, соответственно, с пылесоса, а сюда опа, подача материала. И попробуем, к примеру, собрать вот, вот эти вот опилки около токарного станка. После небольшой прочистки и продува фильтра непосредственно самого пылесоса, он начал работать вообще просто как ненормальный и очень мощный. Бочка аж немного, получается, сжимается. На самом деле хорошо, что она не сжимается по краям, то есть ее не скукоживает внутрь, потому что по отзывам у многих так было. Но вот тем не менее... На самом деле схлопывания реальные. Поймал что-то большое, но, ну, возможно, какой-то огрызок дерева. Он забил трубу и моментально схлопнулась бочка. В принципе, я не знаю, почему я раньше не сделал сам циклон. Ну, да, не было принтера. Но его можно сделать и без принтера, в принципе, склеить. Но, тем не менее, вещь великолепна лишь тем, что пылесос постоянно остается мощный. Он и так как бы мощный, но, убирая им, допустим, в мастерской, там какие-то опилки, пыль и стружку... Буквально через 10 минут он забивался пылью, даже уже у меня на фильтре была дополнительная накладка, но тем не менее он забивался пылью, становился маломощным и уже практически не работал. А здесь по факту, пока не забьется бочка, он будет работать на полную мощность. Возможно, я его модифицирую, просто перепечатаю вот эту часть, сделаю под большую трубу и куплю дополнительную просто гофру трубу, чтобы можно было ей уже непосредственно убирать. Возможно, как насадку сделаем, чтобы просто елозить, как обычным пылесосом по полу. Так будет удобнее. Ну, сама идея крутая. Конечно, как идея, это не новая, естественно, это баян, но для меня прикольно. Набил полную, хорошие стружки, допустим, токарника, высыпал собакам на подстилку. Плохой стружки высыпал в бочку, сжег. Но единственное, что теперь надо подровнять. Сейчас посмотрим, что внутри. Да, вот забилась сама непосредственно труба. А циклон чистый. Посмотрим, что внутри. А внутри у нас куча мусора. Прикольно. Все-таки он действительно прям вокруг бочки. Циклон внутри бочки происходит. Вращение потока. Возможно, ее еще стоит прикрывать скобой одной от бочки, но я думаю, ее вообще тогда может скукожить просто и сломать, потому что даже без скобы ее сжимало. Поэтому будем юзать пока без скобы. И учитывая, что я убрался довольно поверхностно, там еще куча осталось мусора, но тем не менее сегодня попробуем распечатаем насадку также. Как от обыкновенного пылесоса, найдем какую-нибудь трубу и будем использовать по назначению. Прям просто пылесос, что так. Также можно добавить отсос непосредственно к станку, чтобы, к примеру, здесь стоял какой-то модуль наподобие вот такого модуля для отсоса с циркулярки. Просто он стоит внизу и ловит. Естественно, как бы основа летит на меня, но тем не менее... Либо же просто делать э, где-то портал на полу, вести через э, потолок трассу из, к примеру, 50-й трубы либо гофры к самой бочке непосредственно, к циклону. И просто подметая, включил, подмел, и он засасывает непосредственно все в этот портал. Который, естественно, гонит по трубам. Кстати, вот эта идея еще лучше, чтобы не таскать бочку за собой. Она где-то будет стоять, допустим, отдельно спрятанная, захотел, подключил пылесос. Убрал все с помощью большой щетки. У меня есть щетка, все быстро пропылесосил, воткнул весь мусор через портал, соответственно, по трассе залетело все в бочку. Но это гораздо и удобнее идея, я думаю, и легче в реализации. Надо будет купить непосредственно эти гофр. Я думаю, метров 15 и будет за глаза просто. Непосредственно саму модельку я оставлю ссылочкой, и вы сможете скачать, и кому при желании распечатать, либо же заказать печать. Это сейчас можно сделать на самом деле в любом городе, и стоит это довольно копеечно. Либо же, естественно, вы скажете, зачем нужен 3D принтер, я могу это склеить, сделать, изготовить там из бумаги, клея пластика, трупы, тому угодно. Блин, флаг вам в руки. Я выбрал наименьший путь сопротивления. Так удобнее, проще у меня в принципе принтеров хоть жопой жуй, как говорится. И да, естественно, я могу сказать и рассказать непосредственно о самом 3D-принтере, на котором печатал. Это Felsun называется принтер э с кинематикой Delta. То есть это нестандартный драгостол. Это немного отличается от других принтеров, у которых непосредственно перемещается стол. Здесь стол неподвижный, работают Три оси, и работают три направляющих, три руки, грубо говоря, которые вот перемещают печатающую головку. Он работает довольно быстро, он работает быстрее и точнее. Обзор я делать на него не буду специально, потому что обзоры ничего не набирают, очень сильно просаживают канал. А добрые китайцы согласились сделать и без обзора предоставить данный принтер. Так что выбор непосредственно самого принтера я бы, конечно, посоветовал. Но в нем есть единственный косяк. И критерий Область печати у него круглая, соответственно, область печати еще сужается. То есть, это не 20 на 20, как на обычном драгостоле, то есть, куб 20 на 20 и на 20, а меньше. Потому что в данный круг вы можете уместить чуть меньше, естественно, квадратик. Там, по-моему, 15, высота 20 и остальные стороны 15. Да, это меньше, но, к примеру, масштабных моделей я как таковых особо не печатаю. Да и любые модели, даже масштабные, можно распилить, блин, слайсере на части. При желании, да, они просто пилятся и печатаются отдельно, потом ты просто это склеиваешь. Так что тут такое себе. Если модель несет декоративный характер и не имеет как таковых нагрузок, к примеру, как данная модель, она имеет какие-то непосредственно все равно силовые нагрузки. вот Непосредственно крепление вот здесь, крепление вот здесь и вот здесь. Вот здесь был небольшой косяк. После... Закручивание данного патрубка у меня здесь треснуло, так как пыла, я печатаю пластиком пыла. Пыла имеет ну, относительную uh, износостойкость и прочность. Надо было печатать пластиком PG, а лучше, наверное, ABS, но ABS жутко воняет, а принтер у меня стоит непосредственно в комнате. Поэтому будем печатать PG. Возможно, попозже я просто, как и говорил, увеличу патрубки для изготовления портала, и будем уже экспериментировать с порталом. Сделаем, возможно, их два. Один в одной части комнаты, другой в другой части комнаты, чтобы можно было быстро ориентироваться. Вот такая вот тема. Спасибо, что посмотрели видео. Обязательно переходите по ссылочке в описании, там ссылочка непосредственно на саму модель и на принтер. Можете посмотреть принтер. А также обзор на данный принтер я, я сделаю, непосредственно выложу в Facebook и в Яндекс.Дзен. Потому что там попроще, обзоры заходят лучше, здесь же, к сожалению, гораздо хуже. Ссылочка будет на группу Facebook также в описании и также на Дзен, можете все это найти. Спасибо большое за то, что посмотрели видео, ставьте пальцы вверх, комментируйте, скажите вообще, что вы думаете. Я думаю, естественно, придут люди, которые скажут, что зря ты это сделал, все это можно купить, зачем запариваться, покупайте, не запаривайтесь. Пока!